Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Корпорация ФОХО рада приветствовать вас на очередном прямом эфире в Инстаграм. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вот-вот мы уже начнем нашу лекцию, наше онлайн-обучение, и сейчас вы уже видите в нашей студии потрясающую гостью! Здорово. Ну что ж, друзья, не буду долго томить, ведь вы все так давно ждали этой встречи. Сегодня в эфире кандидат медицинских наук, советник корпорации ФОХО по превентивной медицине, всеми нами любимая, мудрая, восхитительная Алла Гирич. Алла Федоровна, вам слово. Ну, еще раз добрый день, дорогие партнеры и гости канала. Сегодня у нас э, встреча не личная, но она все равно близкая, я к ней готовилась с трепетом и даже плохо спала ночь, ну как человек все-таки, который волнуется за качество сегодняшней беседы. А она у нас затрагивает тему, которая волнует сейчас, можно сказать, весь земной шар. Это вторая волна COVID-19. Но я должна сказать, что она затронула и наших партнеров, потому что нет-нет, э, да, и приходят сведения, что заболевают э, наши партнеры. По-видимому, первая волна немножко нас расслабила, а допускать этого никак нельзя. Я не буду вам говорить теперь уже общие известные вещи, признаки COVID-19. Отдельно только скажу, что в развитии, ну, потому что эти все признаки уже все знают, сейчас только, из, наверное, если утюгку лечить, можно будет тоже услышать сведения об этой инфекции. Дело в том, что в отличие от других вирусов, COVID-19 поражает легкие Сосуды и ткани. И в развитии этого, можно сказать, осложнения большую роль играет окислительный стресс. Вообще-то любой стресс и стресс нервной системы резко подрубает как бы под корень наш иммунитет. Но окислительный стресс очень опасен. Для легких, потому что в первую очередь поражаются сосуды и ткань этого важного органа. И, собственно говоря, это и приводит к печальным результатам, скажем так. Да? Врачи-инфекционисты при этом, кто работал и работает с больными в медицинских учреждениях, Отмечает еще резкое сгущение крови у больных с диагнозом COVID-19. И, собственно говоря, тут не нужно долго ломать голову, каковы механизмы действия да, этого вируса на ткани легких. Я одну картинку на секции да, видела, Показать я не имею права ее, но я видела, как выглядят легкие при вскрытии умершего от COVID-19. Вы знаете, все сосуды и крупные, и мелкие затрамбированы. И что тут ломать голову о механизме этого действия вируса, да? не получает ткань легких питания, если даже маленький сосудик, скажем, в головном мозге затрамбирован, да, это уже инсульт. В сердце инфаркт, но ну, инсульты и инфаркты, инфаркты бывают и в легких. Единственное, о чем бы мне чуть подробнее хотелось рассказать, о чем вообще мало говорят и мало пишут, Говорят, что самая уязвимая группа это люди пожилые, люди с хроническими заболеваниями самыми различными. Это все понятно, но это слишком общо. А вот сейчас в медицинских кругах обсуждается такой так называемый смертельный тандем ⁇ сахарный диабет и COVID-19 самая уязвимая группа и э, причиной этого почему это происходит значит э, уже уловили э, установили закономерность чем выше уровень сахара в крови тем агрессивнее ведет себя этот вирус действительно Прыжки, особенно когда сахарная кривая прыгает да? от высоких цифр до гипогликемических явлений, так же опасны, как и гипер, так, как и высокий сахар. Дело в том, что страдает иммунная система. И вот если вообще говорить об инфекционных заболеваниях, вирусных или бактериальных, то, собственно говоря, ничего нового сейчас мы не слышим, потому что уже в конце 19-20 века уже было ясно, да, как говорил академик Вернадский, мы живем не в изолированном мире, не под стеклянным колпаком, все, что вокруг нас, то и в нас. Но мы знаем на встречах, которые я в течение уже не одного десятка лет проводила с вами, я всегда говорила, что заражен – это еще не болен, болен, когда поражен. И нас оберегает такая естественная защита, о которых очень хорошо написал один из моих любимых авторов Педро Суароснова в русском издании «2004 год». Он об вирусной и бактериальной инфекции очень коротко написал, и с вашего позволения я все-таки в своей шпаргалочке буду заглядывать, чтобы не терять лишнего времени. Я Хотела бы еще добавить о понятии цитокиновый шторм. Вот когда вирус поражает человеческий организм, и особенно быстро у больных с диабетом, с сахарным диабетом, иммунная система начинает вырабатывать вот эти вот пептидные или белковые да, молекулы которая, собственно, называется «цитокины». И получила это почти официальное название «цитокиновый шторм». Или э некоторые образно говорят, а мы любим образы, да, мы все-таки близки к Востоку по своей деятельности. М иммунная система очень нервничает. Иммунная система... Э начинает, собственно говоря, поедать свой собственный организм. И все в этом мощном окислительном процессе, когда вырабатываются свободные радикалы, которые, собственно говоря, и поражают клетку, она становится больной, а свободные радикалы и старят нашу клетку, наш организм, а мы все состоим из миллиардов, кто называет 25 миллиардов клеток, кто 75. Я по этому поводу всегда шучу, глядя на себя в зеркало, у меня где-то средняя, наверное, цифра, но ближе к 75 миллиардам. Но дело в том, что действительно каждая клетка живет все, все, все, всего тремя как бы частями, одним действием из трех частей. Да, она получает э, питание и восстанавливается то, что мы называем восстановление. Она вырабатывает и распределяет энергию, и она очищается. Четвертого не дано. И все, что направлено на поддержание здоровья, а мы ведь никого не лечим, ничего не лечим, мы занимаемся продуктами поддержания здоровья, направлено вот на это действие из трех, скажем, ну, можно назвать, да. Собственно говоря, я заговорила об окислительном стрессе, и, может быть, забегая вперед, скажу, что основное — это поддержать иммунную систему и убрать свободные радикалы. Ну, это чуть-чуть попозже. Я все-таки хочу... Немножечко опять процитировать своего любимого автора. да? Но ведь ну, в переводе в 2004 году, я повторяюсь, он написал большую книгу, очень объемистую, по исцелению организма, называется она «Сокровищница здоровья». И вот очень коротко я просто выписала что же он говорит? Смотрите, я думаю, что он, по крайней мере, в прошлом веке все это работал. да? Не знаю, жив ли еще этот автор. Он тоже говорит о сниженном иммунитете. Очень как-то душевно, я бы сказала, он говорит что э, снижение иммунитета происходит от стрессов, это тоже было известно еще в прошлом веке, неправильного питания, ряда внешних факторов, таких как радиация, загрязненность окружающей среды, ну и так далее. Э, очень хорошо он сказал о нашей иммунной э, защите, он говорит, человек обладает врожденной, естественной защитной силой – это иммунная система. И этот тонкий механизм требует заботы и питания. И, как он пишет, создание его начинается и заканчивается у нас дома. И включает в себя безусловно сбалансированное питание. Об этом тоже вы начитаны я вам рассказывала балансированное питание входит не только белки, жиры и углеводы но если говорить об углеводах НОВА пишет о том что это должны быть не быстрые это должны быть цельнозерновые каши, хлеб да. белки полноценные по аминокислотному составу и он говорит о том, что Прошлый век 6 яиц в неделю вполне вареных, куриных, вполне достаточно, чтобы ежедневно прилично восполнить белки в нашем организме. Значит, речь идет еще и о небольших количествах красного мяса. Что касается жиров, он делает упор на ненасыщенные, ну и мы сейчас говорим о поле ненасыщенные жирные кислоты, которые можно восполнять пищей и это океаническая рыба, атлантическая селедочка жирная, кусочек 2 в день вполне достаточно. Далее он, конечно, говорит о ряде витаминов и упоминает такие как а, Е, С. Два из них А и Е жирорастворимые. И искать их в их аптеках об этом тоже когда-то я рассказывала. Жирорастворимые витамины имеют такую склонность накапливаться в жировой ткани, а многие из нас, включая меня, богаты этой тканью. И за месяц приема нормальных как бы доз может накопиться их такое количество в организме, которое оказывает, могут, может оказать тяжелое токсическое действие. Нова сделал упор на два таких минерала, как цинк и селен. И тот, и другой играют большую роль в поддержании иммунитета и в борьбе со свободными радикалами. Ну, у цинк описан в моей небольшой книжечке о кальции, там подробно где как бы искать. Значит, Нова еще говорит о разных травах, поддерживающих иммунитет, туда он внес еще и чеснок. Да, как источник цинка Ну скажу, что цинк, источник цинка действительно лук, чеснок И красное мясо ну, в небольших количествах И печень телячья, ну можно и говяжью Но говорит о, о том, что крепче иммунная система у тех Кто занимается физическими упражнениями не тяжелым физическим трудом, да, ну сейчас уже никто из нас, как я выяснила в своих поездках, не заменяет шпалы и рельсы на железной дороге, но вот легкие физические нагрузки – это стимуляция выработки т которые буквально в первую очередь выходят на передние позиции нашей иммунной защиты. Ну вот, собственно, ну и борьба со стрессом, об этом тоже упоминает Нова. Я повторяюсь, фактически эти воззрения, это уже сформировалось век, а может даже больше века назад, да, ну то есть 1900, да, 900-е годы. О чем же сейчас говорят современные источники, скажем так. Ну тут я должна тоже заглянуть в свою шпаргалочку. Сейчас в медицинских кругах обсуждается так называемый протокол Пола Марика. Это профессор, пульмонолог который работает с ковидом, это школа. Он за отделением пульмонологии и интенсивной терапии медицинской школы в Восточной Вирджинии, это штаты. Что же, как вы думаете, что же предлагает он? Сразу вам скажу. В общем-то, ничего нового, но есть и спорное. С ним спорят, некоторые его предложения как бы критикуются, но я их все-таки перечислю. Вот по этому протоколу он дает пять компонентов. Во-первых, витамин С. Я знаю, что американцы любят очень большие дозы витамина С, по лайн, лайнусу Полингу. Да. Мы уже давно не поддерживаем эти грамм и более да, аскорбиновой кислоты или витамина С. То есть изредка при острой инфекции один раз, может быть, за все время болезни, в самом начале можно принять такую дозу, но больше не стоит перегружать свою поджелудочную железу, скажем так. Она может пострадать. Хотя витамин С признан как хороший вообще иммуномодулятор, усиливающий выработку белков интерферона. Они также, как и Т-лимфоциты, буквально в первую очередь вступает в борьбу с вирусом. Далее по этому протоколу идет витамин D3, как комплексный регулятор иммунитета. Вот как раз этот момент и подвергнут критике. Он там почему-то приводит Италию, Испанию, где, собственно говоря, люди инсоляции, да, воздействием солнца подвергнуты больше, чем... Допустим, наша там средняя полоса или вообще Россия, скажем так, да, или тем более северные области, казалось бы, у них должно быть достаточно витамина D3 в организме, который тоже играет большую роль в регуляции иммунитета, но спорные его выводы спорные. А витамин d 3 ведь он тоже жирорастворимый, и бежать за ним в аптеку или в виде БАДов принимать, ну, по моему мнению, и мнению многих, собственно говоря, согласных со мной, или я с ними согласна, жирорастворимые витамины можно и бы передозировать. Хотя, скажем, 3 миллиграмма в день в виде каких-то добавок, считается не опасным. Но я к этому вернусь, когда немножечко расскажу о кальции нашем. Третий, третий компонент этого протокола цинк ничего нового. Ничего нового. Он сейчас еще активно изучается, поэтому однозначно. Нельзя сказать, что вот только цинком можно поднять свой иммунитет. Но сейчас изучается его способность блокировать ферменты РНК-полимеразы коронавируса, а также такого фермента, как АПФ-2, а вирус проникает в клетку за счет взаимодействия, именно от фермента АПФ-2. Блокатор этого фермента ведь применяются и при лечении гипертонической болезни. Так что некоторые вопросы довольно-таки спорные. Четвертым пунктом этого протокола значит, этот профессор назвал квер... кверцетины. Это, собственно говоря, в общем, можно назвать группой биофлавоноидов. И в этом абсолютно нет ничего нового, когда я буду рассказывать о новом напитке, разработанном в нашей корпорации. Да, биофлавоноиды, хорошо изучены, эта группа. Это некоторые считают их эталонными антиоксидантами способствующие еще и повышению кислородного энергетического обеспечивания клеток об этом собственно говоря известно давно сразу хочу сказать о биофлавоноидах что это абсолютно нетоксичное вещество в каких бы количествах вы не ели растительную пищу скажем Которые содержатся, эти биофлавоноиды. И пятым пунктом этот профессор назвал мелатонин. Да, он не только регулятор сна и бодрствования. У него еще очень многое об этом тоже в свое время я рассказывала. Да, он обладает у него обнаружены противоопухолевое действие но и он тоже играет большую роль в поддержании иммунитета. Но это гормон. И в некоторых странах, в том числе, по-моему, и в России, биодобавки с мелатонином попросту запрещены. Наш организм способен его синтезировать не только в эпифизе, но и в кишечнике, и об этом тоже я неоднократно рассказывала единственное о чем то что мне я выписала, мне понравилось что автор отмечает у мелатонина еще и противотревожное и антидепрессивное свойство собственно говоря, которое важно как он сам сказал при изоляции да, которой мы там по неволе подвержены ну и наконец все-таки я добралась до самой главной темы сегодняшнего разговора для тех гостей кто еще с кем я не знакома кто со мной не знаком сказал что я имею честь представлять международную корпорацию поhow надо сказать, что наша корпорация разделила вот всю нашу озабоченность, тревожность в связи с инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19. И наша корпорация не так давно предложила набор продукции, которые назвали «Антиковид-19». Сюда входят 12 упаковок эликсира Феникс. Пожалуйста, всем известный. Капсулы Линджи. 4 упаковки. Капсулы Сюй Фу И два относительно новых продукта. Это напиток санцин чай. Можно его как бы одним словом произносить. Он по составу абсолютно отличается от эликсира санцин. Ну вот как-то так назвали, может быть немножко фантазии не хватило. И в новую продукцию еще входит гелевый антисептик. Санцинь чай это 6 упаковок В каждой упаковке 18 пакетиков растворимого напитка Это даже не чай, его не нужно настаивать В теплой воде растворяется И гелевый антисептик 10 флаконов И пожалуй я начну с конца С гелевого антисептика Сейчас продается очень много. Сейчас у нас и в метро есть, и в, в магазинах есть да, значит, емкости, где можно руки обработать, по крайней мере, значит, вот на месте, где ты присутствуешь. Да? Но все они спиртсодержащие. И то, что продается и в магазинах сейчас широко, и в аптеках, все спиртсодержащие. Спирт сушит. Кожу. Это раз. Во-вторых, я, которая, в общем-то, 23 года, если не больше, в области фармакологии, но работала с микроорганизмами, мы прекрасно знали, что спирт может еще и некоторые микробчики зафиксировать у нас на коже. Потому что мы фиксировали спиртом их на стеклах, чтобы посмотреть в микроскоп. Ну и, в общем, понятно, что компания, специалисты нашей компании прекрасно это все знают. И, значит, вот сделали такой гель для лица и тела. Ну, куда и руки, конечно, обходят. Я подчеркиваю, что и для лица он годится с антибактериальным эффектом herbal ionic называется в свое время, когда его пришли только документы я просмотрела, значит, входят 7 трав ну, если позволите, я все-таки их перечислю не отрываясь от записей сафора узколистная Форсайте, андрографис метельчатый, алоэ всем известная, морские водоросли, азиатская центела, астрагал. В золотой пропорции пишут в листовке специалисты, то есть синергидное действие. И вот полностью ну, с небольшими добавками, конечно, которые... Вот многоосновный спирт, эксантановая камедь ну, для все-таки фиксации, скажем, ну, то, что принято в средствах хорошей косметологии, да, но установлено, что вот этот фактический набор экстракта семи, Обеспечивает антибактериальный антивирусный эффект на 99,9 в периоде, или 99, там, 999 тысяч процентов, то фактически стопроцентное антибактериальное действие, и компоненты не только сохраняют кожу, но и снимают воспаление. И восстанавливают даже поврежденную кожу. Ну, скорее всего, лучше сказать, истощенную и ис, сушенную кожу. Понятно, я поработала с каждой травкой, сама убедилась, насколько это мудро, насколько это эффективно. Поверьте, просто мне, да, Потому что это моя работа, это мой еще и вообще интерес в жизни – докопаться как бы до истины. Не буду терять время на каждую из травок любопытствующих. Все это могут найти в таких же справочниках, с которыми я, я и работаю. И понятно, что, скорее всего, вы выберете наш гель Herbal ну я немножечко по-латыни читаю Herbal да? Herbal Ionic э, э, вместо спирт содержащих для тех регионов до меня дошло, что скажем в западных регионах, э, в западной Европе пока еще э, этот гель как бы не поставлен, не дошел ну что ж, используйте доступные вам средства Обеззараживание, да, ну, хотя рук, да, для лица э, спирт нежелательно использовать, но нивелируйте тогда нашим гелем алоэ. То есть после того, как вы использовали спиртовые э, средства, все-таки э, смажьте руки гелем алоэ. Позаботьтесь о них, они так как и лицо, больше всего подвержены различным там, изменениям температуры окружающей среды, вообще факторам внешней среды. А вот э, э, об этом продукте санкцинь чай я хочу рассказать подробнее, потому что... Я, естественно, как всегда, заинтересовалась, а что же за травы сюда входят. Ну, история, вообще есть уже некая история происхождения вот этого напитка. Дело в том, что в ходе эпидемии в Китайской Народной Республике государственные службы здравоохранения Рекомендовали принимать для профилактики и лечения пациентов с признаками усталости или харапки. То есть, это даже еще может быть не установленный диагноз COVID-19, капсулы под названием Льан Цинь циньвейнь. Они запатентованы официально и стали, в общем, самым таким частым рекомендуемым препаратом при COVID-19 как дополнительное, безусловно, как дополнительное средство при коронавирусной пневмонии. И именно вот этот лянхацинмень, значит, описан его вот такие свойства, что он поднимает иммунитет. Мне не очень это слово понравилось, мне больше нравится регуляция иммунитета что далеко не всем людям по разным причинам нельзя его поднимать, этот иммунитет, да, снижает как бы жар воспаления, устраняет симптомы простуды, успокаивает кашель, снимает боль и отеки в горле и разжижает мокроту. Значит, специалисты нашей корпорации опытные, под руководством, как вы знаете, академика Тан Юджи были озадачены, да, ну, лучше сказать, наверное, перед специалистами была поставлена задача сделать и усовершенствовать, как в, общем, в нашей компании принято вот этот продукт. И таким образом был составлен рецепт санцинь-чай. Санцин, чай. Всего четыре травки. Вот что значит изоляция. Я была дома, у меня уже, значит, еще я не видела упаковки, еще самого напитка не видела. Ну что это все-таки не чай, я повторяюсь, просто название такое. Но состав мне уже сообщили. Володушка серповидная, одуванчик, Кризантема индийская, мята полевая, ну и добавлен декстрин и сукролоза, Это то, что сукролоза из сахаров, то, что э, добавляется в напитки для стабилизации, для, может быть, даже э, вкусовых каких-то качеств. И я, которая очень много лет работала, в том числе и с лекарственными растениями, так по памяти подумала, странно, ведь все эти травы, ну, про честно вам скажу, как-то не знала, пришлось поискать. Сразу же обложилась справочниками, безусловно, но первое, что я подумала, вспоминаю, что блины, готовила думаю как интересно Дали все травы вот ну про почитаю но все которые назначаются при проблемах в печени желчных пузырей в принципе как желчегонные как улучшающие секрецию вообще пищеварительных желез как интересно и противовирусное действие. Стала искать, естественно, в первую очередь, про володушку. Володушка, так же, как, скажем, хризантема и, кстати говоря, мята полевая, не, ходит, не входит в реест лекарственных растений, разрешенные у нас в России, по крайней мере, да и в Европе официальной медициной другие виды мяты, там перечная, еще какая-то, эти входят, а полевая входит только в фармакопеи Японии и Китая. Ну хризантема тоже очень такое восточное, тоже Япония, Китай, широко применяемое как бы растение. Ну одуванчик, а он лекарственный, он и у нас широко применяется. Но я задумалась, ну почему же, почему? А потом, ну вот вам изоляция. Ну как же, почему? Вот я вам покажу сейчас эту картинку, которую вы все знаете. Все знаете эту картинку. Да? Учение усин. Вы посмотрите, дерево, печень, да? желчный пузырь. А чем управляет? Вот здесь не написано. Но у многих в офисах висят эти картинки, таблицы, да, где внизу написано, есть такие таблицы, управляет иммунной системой. Вот и весь секрет. Крепкая иммунная система зависит от, скажем так, здорового состояния печени, желчного пузыря. Будет крепкая иммунная система, инфекция не пройдет. Опять повторяю то, что неоднократно я говорила. За сутки мы поглощаем с едой, питьем, с воздухом да. около миллиарда различных микроорганизмов, в том числе, конечно, и вирусы, передаются не только воздушно-капельным, но и трансмиссионным путем. То есть вот как в воздухе летают, да? Но заражен – это не значит поражен. Иммунная система нас защищает и борется с многими инфекциями. Ну, упоминается в этой связи даже возбудитель холеры, вибрион холеры. Если в порядке наш желудочный сок, если нормальная кислотность, даже вибрион холеры в воде, если мы там выпили зараженную воду, он погибает. Вот что значит состояние, состояние в целом желудочно-кишечного тракта. Ну еще один постулат, который мы постоянно повторяем в своих беседах, кто-то в печатных изданиях, да, многие специалисты говорят о том, что нет какой-то проблемы какого-то отдельного органа или отдельной системы. Проблема всего организма. Ну а все-таки, если многие, вот три перечисленные травки, о которых я сказала многим уже, и по нашим изданиям такие, как Хризантема, например, индийская известная. Да? Ну, о мяте полевой я вам немножечко сказала. Но о володушке ну, немножко подробнее скажу. Вообще все они действительно обладают желчегонным действием. Все они... И в различных составах, скажем, или там прописях, или иногда, иначе мы это называем, формулах да, лекарственных, они работают как бы в сумме. То, что сделали наши специалисты, это, конечно, синергитный эффект. То есть каждая из составляющих усиливает действие. Но нашла я и такую интересную вещь об этой «Володушке». Значит, основное, что они содержат, это различные виды и производные кверцетинов и других биологически активных веществ абсолютно нетоксичных и безопасных. Но, скажем, о Володушке известно, что 16 века в китайской фармакологии уже то, что мне досталось в русском переводе, книжка ⁇ Лекарственные растения ⁇ это перевод фармакологии 16 века. И вот там... Есть «Володушка». Описана она в одном из последних справочных по лекарственным растениям. Это киевские авторы. Такая Лебеда, руководитель киевского ботанического сада, фармаколог. Да? Там... Вот самый объемистый справочник по лекарственным растениям, 2004 год, АСТ по-моему, издал, тоже можно найти в книжных магазинах, там описана Володушка, но у нас она не вошла в список официальных лекарственных растений, кстати, у нас описано уже чуть больше 2500 лекарственных растений, но в официальной медицине Применяется примерно 250, появляются еще вот некоторые. Вот повторяюсь, в китайской медицине традиционно известная уже с 16 века, но я обратила внимание, что понижает секрецию желудочного сока володушка, поэтому она противопоказана при гастритах с пониженной кислотностью. Я думаю, что наши специалисты прекрасно это знали, и они нивелировали это действие Володушки введением одуванчика. Экстракты одуванчика повышают секрецию желудочного сока. Так что в этом сборе... В этом сборе... Все сбалансировано, все сбалансировано, и а, как а, вот а, мне Николай Гурьянов сказал, да есть умные. а выше — святая простота. И вот я меня как бы осенило. Да то, чем мы занимаемся. Традиционная китайская медицина, которая насчитывает, считается, пять тысячелетий, да, китайская культура, я думаю, больше, ведь все сводится к святой простоте. Регуляция двух энергий — и я динамическое равновесие этих двух энергий и есть, в общем-то, здоровый организм. Все очень просто. И если говорить об этой напитке, то тоже все очень просто, да? Оздоравливает такой орган, как печень, желчный пузырь. Выводит токсины, а эти два органа управляют иммунной системой. То есть через оздоровление этой пары органов мы существенно поддерживаем иммунную систему. И тут, ну, я это говорю для себя, может быть не нужно умничать, нужно немножечко порассуждать. А ведь, вот, кстати, моя работа в компании, вообще с китайской продукцией еще э, на основе э, гриба кордицепс, она ведь э, э, шла именно по этому пути. Вначале по э, тому, как нас мы обучали в западной медицине, я разбиралась, э, в каждой травке, в каждом грибе, искала материалы, и очень умно на 5-6, а иногда на 8 часов растягивала занятия, особенно на моих командировках, да? у людей пухла голова от этого обилия знаний, потом все-таки приходила нек некая, ну, мудрость, что ли, а в результате я пришла к самому простому, самая эффективная, признанная уже Всемирной организацией здравоохранения, традиционная китайская медицина, самая эффективная в лечении и оздоровлении. Нам дам да. такой подарок от компании. Мы ведь работаем фактически ну, с десятком, сейчас вот добавился этот напиток, да, там а еще некоторые средства с небольшим количеством э, наименований. С этим легко работать, потому что каждый продукт самодостаточен. Вот э, за какую бы баночку я ни взялась, каждый продукт самодостаточен, и он поддерживает вот эту триединую функцию каждой нашей клетки. Все очень просто как все, наверное, гениальное. Говорят, не, не все простое гениально, но гениальное все просто. И в нашей компании, с нашей продукцией, по-моему, каждый согласится вот с тем выводом, который я сделала для себя. Но, значит, должна предупредить, как и меня предупредили уже наши специалисты китайские, этот напиток не для повседневного применения, как, скажем, чай Леве или чай Босс. Да, этот, пожалуйста, сколько хотите, принимайте. Прекрасно работает, безопасно для длительного приема. Этот продукт все-таки принимают... При угрозе заражения, если вы были в окружении, да, и с кем-то общались и боитесь, да, как профилактика, и тут написано, значит, три раза в день, один-два пакетика, но два даже много, и растворить в теплой воде. Но вот если уже вы эту инфекцию, ну немножко так, грубо говоря, подцепили, то э, и есть уже первые признаки заболевания, допустим, о уже потеряли, там, либо высокая температура, резкая головная боль. Кстати, очень э, болит лицо при этой инфекции. Ну и голова, понятно. Значит, вот э, тогда можно э, дозы увеличить. Поскольку мы работаем с биологически активными добавками, всегда подчеркиваем, что это не лекарство, но давно известно, что по одному и тому же рецепту можно сделать БАД, который нужно принимать бесконечно долго, но можно сделать и лекарство по одному и тому же рецепту. Но в лекарстве активных веществ должно быть больше в 5-6 раз. Простая арифметика. Значит, дозировки, разработанные для остальных продуктов в нашей компании, в научном нашем исследовательском институте Яншин питания, да, в нашей корпорации. И этих дозировок нужно придерживаться. Когда по четвергам мне говорят об одном миллилитре эликсира, или от трех, или даже о пяти. Ну, не скажу, что меня это возмущает, но все-таки немножечко выводит из себя. Но ну, нужно доверять научным исследованиям, если написано пить с профилактической целью, скажем, эликсира по одному-два флакона в день. Ну да, у нас работает и пол флакона. китайские специалисты согласились, но это с целью профилактики. Если же идет инфекция, меня э, поддержат э, врачи-инфекционисты или вообще врачи, которые в институте изучали инфекционные болезни. На инфекцию нельзя работать малыми дозами. Мы просто у инфекции вырабатывается устойчивость к какому-либо, ну, речь идет об антибиотиках и антибактериальных препаратах. Это же можно сказать и о наших продуктах. Я немножечко повторю то, что, скажем, всегда говорила. И все, что вы уже знаете, почему ввели эликсир Феникс? Да? Рецепт восходит к династии там, Минь, Императорского двора, этому рецепту более двести лет, ну, 2200 лет, а может быть, больше, но по этому рецепту современными Биотехнологическими методами, разработанными, ну, кстати, американцами для Китая это еще в 60-е годы Но новый способ, да, криогенная биотехнология, когда сырье замораживается, включено нанодробление, то есть современные методы позволяют. Из, этого, из этой рецептуры, из этих составляющих, извлечь ну, почти больше 90% эффективности, скажем так. Да? Самое главное, что работает, здесь я не буду все перечислять, потому что все хорошо описано и вы знаете об этом. Это полисахариды кардицепса, которые являются биоиммунорегулятором быстрого действия. Капсулы линджи. Значит, грибы линджи и сенгу тоже входят, и, и эликсир прекрасно работает. Капсулы линджи феникс. Здесь экстракты линджи, здесь нанодробленные капсулы споры гриба линджи и порошок кардицепса работает почти так же как эликсир, но может быть более мягко прекрасно работает в комплексе в наборе не указано но вы помните мои рекомендации кальций и паста роза это святое это нужно держать фоном я о дозировках при ковиде скажу но фоном э, при приеме любой продукции нужно держать кальций и пастуроза но э, в сочетании с кальцием это давно известно по результатам э, эти два продукта прекрасно регулируют э, нервную систему и снимают стресс о стрессе я уже сказала да, что он на корню вообще рубит э, иммунную систему. Что касается э, э, капсул Сюй ну о, Я уже говорила, и мне пришлось видеть картинку состояния сосудов легких у умершего человека от COVID-19. И э, врачи отмечают сгущение крови, тромбоз сосудов. И действительно, при, вообще при COVID-19 не только сосуды легких страдают, а страдает все сосудистое русло. Понятно, что Сюченфу здесь показано и в качестве средства разжижающего кровь, и этой... Растения, которые поддерживают регуляцию, регулируют липидный обмен. И, конечно, экстракт виноградных косточек, как сумма хороших антиоксидантов. В Каких же дозировках применять все-таки при угрозе COVID-19 и при заболевании? Если говорить... о о профилактике, то есть при угрозе, то это обычный э, прием, как это э, принято вообще э, в, э, при профилактике любого заболевания. Это э, один-два флакона эликсира. Но если вы заболели, и нужно усилить, ведь для кардицепса, который здесь 70 примерно и чуть больше, даже 70 объемных процентов экстракт кардицепса, известно и антивирусное действие. Понятно, что на вирусы нужно работать большими дозами. Можно выпить 3 и даже 4 флакона, если высокая температура и явно уже это заболевание вирусом COVID. Но однократно не нужно растягивать эту дозировку в течение дня. Однократно можно с утра. Значит, если у вас быстро израстет, потом это два дня, допустим, да, потом можно перейти на более щадящие дозы, ну, два, два флакона. Закончится эликсир. Не нужно делать смесь, я давно об этом говорю не нужно делать смесь из рекомендуемых продуктов, но скажем и с кальцием желательно, да, но лучше выпить это хотя бы через 3-4 часа после приема эликсира феникс Сюй Чин Фу Сюй Фу при угрозе сгущения крови конечно нужно пить большими дозировками не бойтесь Потому что многие из вас уже готовы к этим большим дозировкам. Это может быть на время заболевания, но это может быть и 6, и больше капсул в сутки. Старайтесь только разделять по времени, чтобы не мешать каждому продукту, как бы друг другу. Ну и паста роза, да, вот сейчас Компания стала делать упаковки, где есть индивиду... ну, разовая дозировка, да? Почему пришли вот именно к такой форме ну, упаковок, да? Разовые дозы. Вот если мы раньше пользовались, скажем, тюбиками, которые напоминали косметические, да? Понятно, что могла попасть из окружающей среды инфекция, и, в общем, некую стерильность значит, продукт мог бы потерять. Это очень удобно, во-первых, вы и в дозировке не ошибетесь. Ну, пасту роза, тут уже идет восстановление микрофлоры кишечника, а кишечник как, тоже уже неоднократно. Я рассказывала, является первична наша иммунная защита, это родина иммунитета. Вот, собственно, коротко, сколько позволило время, я вам рассказала. Значит, хочу отдельно. Отдельно рассказать об этой гениальной совершенно вещи. Вот тут вот это понятие «святая простота», вот оно абсолютное, заключено в этом стакане. Здесь имеется генератор йоного водорода. Это водородная вода. Свою я проверяла латмусовым тестом, бумажкой. Да, действительно, вода ощелачивается. То есть, есть, у меня, правда, я фильтрованную воду сюда наливаю. Можно до 50 градусов теплую воду, что она лучше, ну, хотя бы 40 градусную делать. Ну, так, знаете, на ощупь. Стекло выдерживает, кипяток не нужно наливать. То есть, вы в отдельной емкости развели, а потом, значит, заправили. Хотя бы два раза в день, утром и вечером, а так сколько захочется, но эту воду нужно выпить в течение 30 минут после изготовления, иначе юные, как бы, ну, это вы увидите как пузырьки. Но в чем гениальность и в чем вот эта святая простота? Значит, мы боремся с чем? Со свободными радикалами. Это... Атом кислорода О, да? вода генерирует атомы водорода, которые, соединяясь два атома водорода с кислородом, получается H2O. Лакумусовая бумажка показала, что моя фильтрованная вода имеет pH примерно 6,6,2. После того, как через 30 минут значит, выключается генератор вода имеет pH 7 7 и 1 а 6 8 7 и 2 это pH наших сред, жидких сред кровь лимфа в основном да вот это кислотно-щелочное равновесие общее оно с некой долей допущения очень сходно с динамической вот этой регуляцией иньян, этих двух энергий. То есть водородная вода, а ей уже давно делают, я не знаю, такие генераторы, либо другие, но японцы уже давно водородную воду применяют для оздоровления. Вы знаете, Прекрасно очищается организм, выводится, даже уходят упорные отеки, в чем я даже убедилась на себе. Так что в, в этот комплекс, который представлен нашей компанией для борьбы с COVID-19, пожалуйста, включайте и пастуроза с, с кальцием, да, кстати, присутствие кальция в кишечнике, тот же мелатонин э, образуется, и, конечно, пользуйтесь водородной водой. Я э, желаю всем нам скорейшей встречи. Я уже засиделась, соскучилась, мне хочется уже э, лично со многими встретиться и более даже подробно рассказать, поделиться тем, что я стараюсь собрать вот и поделиться, повторяюсь, да, поделиться с вами всем тем, что появляется в нашей компании, и главное, как это мудро и гениально все сделано. Я желаю всем здоровья, не заболеть, а если уж и заболеть, то перенести с помощью нашей продукции с минимальными потерями. Ну и до скорых встреч с вами. Я буду очень рада увидеться с вами. Пока всем. До свидания. Сайте, как говорят у нас в Китае. Да?